И вновь продолжается вот, на вашем общественном телевидении дневной водоворот, и это значит, что разговор нам предстоит о том, что происходит с нами, вокруг нас, о том, чем живет, чем болеет и чему радуется наше общество. Причем общество наше русскоязычное, русскоговорящее не только здесь, но и в Европе. Сегодня мы будем говорить о том, как живут наши соотечественники, русскоязычные соотечественники в Германии, Ну, в одной из крупнейших европейских стран. Там мощная русская община. Как она живет, чем живет, как укрепляются связи с исторической, с нашей Родиной, то есть с Россией. О том, как живущие в Германии наши соотечественники рассказывают, и своим потомкам, и немцам о том, что такое Россия, что такое российская культура. Мы сегодня здесь, прямо в студии телеканала «Вот» в прямом эфире, поговорим с Александром Райхруделем, президентом фонда «Наши новые времена». Одним словом, фонда поддержки русскоязычных соотечественников в Германии. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, приятно, что вот вы приехали из Германии к нам сюда. Ваш фонд существует довольно давно, уже больше 10 лет, и вот хотелось бы узнать, Действительно ли нуждаются русскоязычные наши соотечественники в Германии вот в какой-то такой поддержке? Ну, в первую очередь мы нуждаемся в возможности рассказать о себе. Своего рода это, это вот самое важное, потому что признание это важно для человека, для любого. То есть люди с советским образованием, оказавшиеся за границей, всегда нуждаются в том, чтобы их могли признать и, и осознать их знания. Ну, вы говорите о знаниях, но тем не менее, вот, насколько я понимаю, основная задача фонда – это именно вот культурные акции, культурные проекты. Да. То есть вы все-таки, получается, поддерживаете соотечественников наших в Германии прежде всего вот, в культурном плане? В первую очередь мы рассказываем об особенностях нашей российской культуры, потому что есть определенные... Иное представление о России сегодня в До сих, пор До сих пор осталось Потому что мы у себя здесь немножко шутим, что все-таки времена, когда Россию воспринимали там, да, как э, северная холодная страна, где там, медведи ходят по улицам, все это должно было, по идее, в прошлое уйти. Да, это ушло в прошлое, но это видно сегодня. И медведь, водка, селедка, чукча в чуме это все по-прежнему существует. Все, равно осталось, все да? равно осталось. Я понимаю так, что сейчас большинство ваших мероприятий будет проводиться в рамках празднования в 2013 году, казалось бы, еще пять лет впереди, но в 2013 году будет отмечаться юбилей императорского дома Романовых. И э, Германия, в общем-то, в, в, в связи с Романовым имеет самую тесную, самую тесную связь, поэтому я так понимаю, что на ближайшие пять лет у вас такой план довольно мощный, сверстан. Да, мы взяли за основу именно эпоху Павла I. Так как это второй женой Павла Первого, была вертымбергская принцесса София Доротея. И она известна всем, как Мария Федоровна Первая, в общем-то, императрица, хотя Павел был недолго у императором живущим, но он оставил очень много интересного после себя, он успел реализовать русскую армию перед началом Отечественной войны, он реализовал военные институты и прочее, прочее. И именно вот династические связи дома Романовых и с Германией, в особенности, в особенности с домом Вюртембергов, они как раз дают возможность Активнее, доброжелательно обратиться к немцам с тем, чтобы показать, какие мы есть на самом деле. Ну и какие мы есть на самом деле. Вот что вы будете рассказывать немцам? Какие вот мы здесь в России? Вот какие мы здесь в России, мы, в частности, мы проводим фестиваль, который называется «Диалог культур». То есть мы берем две культуры, Россию и Европу в лике Германии, в Юртенберге, в Штутгарте, столице Баден-Вюртенберга сегодня. И мы представляем искусство и творчество наших соотечественников, живущих сегодня в Германии. То есть, допустим, человек, живущий сегодня в Штутгарте, или в Баден-Вюртенберге, или в Хессене, или в Баварии, он родился в Советском Союзе, у него есть как минимум музыкальная школа, или он закончил высшее учебное заведение в Советском Союзе или его дети сегодня живут и учатся в немецкой школе. Но каждый что-то умеет с той эпохи, с того столетия. И, соответственно, мы, делаем фестиваль, к примеру, представляем их на сцене это самый, ну, как Октябрьский, uh -huh. к примеру, если взять Петербург. Это в октябре у вас будет? Это да? мы проводим, как правило, осенью, потому что день рождения императрицы Марии Федоровны как раз в октябре. Ага. Значит, фестиваль классической музыки, диалог, культур. И как я понимаю, значит, вот обязательное условие участия в нем это русские корни. Как минимум русскоговорящие, желательно родившиеся в Советском Союзе, угу. в России. И для иностранцев, естественно, обязательным условием это Понимание «Добрый день, спасибо, водка» и доброжелательное отношение к России. Поэтому у нас в последнем фестивале в прошлом году, который состоялся в октябре 27 28-го, 28 у нас были гости из Брюсселя, у нас были гости из Израиля, у нас были наши из Новосибирска, естественно, из Омска, Сибири. То есть было много разных участников. Ну, то есть вот все русскоговорящие граждане и Европы, и европейских стран, и России, они съезжаются просто, получается, вот в середине осени, в разгар осени, в Штутгарт для того, чтобы вот в рамках фестиваля классической музыки показывать свои умения и для друг друга, и для вот очередь от нашего публики. имени очень требовательной штутгарской публики. Ну, штутгарская публика, она очень, скажем так, особенная. Это, она отличается от Мюнхена, от Берлина. Mm -hmm. Это швабы. Швабы — это особые немцы. Ну что же, я думаю, что мы в нашей программе сегодня будем показывать Небольшие видеоматериалы, которые рассказывают о том, вот наглядно совершенно рассказывают, показывают то, чем занимается фонд поддержки русскоязычных соотечественников в Германии. А президент фонда Александр Райхрудель сегодня у нас в студии. И мы посмотрим первый короткий видеофрагмент, а потом его прокомментируем. Смотрим. На канале вот у нас в гостях в Дневном водовороте в прямом эфире Александр Райхрудель, президент Фонда поддержки русскоязычных соотечественников в Германии. И мы смотрим э, и комментируем э, видео, которое рассказывает о практической деятельности Фонда по пропаганде российской культуры э, там, в Германии. Александр. Да, это был фрагмент э, выступления школы-студии, балетной школы-студии в Санкт-Петербурге. Это театр «Пируэт», который мы хотим пригласить также на гастроли для участия в наших концертах. Летом посвященные будут праздники именины Ольги, <свят> так как великая русская княгиня Ольга Николаевна Романова, она была королевой Бады Вюртемберга. И это, в общем-то, известный, знаменитый большой православный праздник именины Ольги, который будет в июле отмечаться. И к этому событию мы хотим сделать несколько концертов и хотим пригласить именно молодые таланты Санкт-Петербурга. Uh — -huh. А вот как попасть? На самом деле, <coughs> давайте вот такую внесем практическую полезную нотку. Вот смотрят нас сейчас молодые таланты или их родные и близкие. Да? Во-первых, надо понять, в какой области нужно быть, Молодым и талантливым. И во-вторых, вот как действительно взять и э, с помощью вас съездить в Германию и рассказать о том, как сейчас развивается творчество в России? Ну, оптимально, чтобы это был классический репертуар, угу. потому что все-таки... Опера, балет. Опера, балет, исполнение классического какого-то репертуара, в первую очередь, там не только и Хачайковский, но, может быть, с этого года получится, что будет фестиваль классической и современной музыки, угу. потому что действительно много обращений, и хочется представить именно в большем спектре именно наше творчество россиян, угу потому что сегодня есть что показать. И просто, например, возвращаясь к этому сюжету, балет, все знают, что русская школа балета знаменитая. Но, к сожалению, все знают Большой театр Москвы, Мариинский театр из Сибири. Поэтому мы хотим взять детский театр, потому что, например, сейчас развитие и поддержка молодежного творчества, молодежной политики. Второй год уже практически это в России имеет большое развитие и поддержка государства. Ну, на самом деле, мы, конечно, к музыке вернемся и к культуре вернемся. Будем вокруг этого ходить сегодня и разговаривать. Но, например, вы же ведь, э, тоже в конце осени в Шудгарте проводите еще и шахматный юношеский турнир. Да, шахматы это как не только как спорт, но еще как и культура и искусство. И опять-таки, почему шахматы? Потому что есть такая легенда, что Павел Первый в бытность своего свадебного путешествия, как граф Северный. Путешествия по Европе, в Париже, там наделал шороху. Короче, обыграл наших любимых европейцев. И... На деньги играл, нет? Нет, к сожалению. Ну, Там было столько денег взято из России, что им было достаточно. Просто шахматы как раз вот один из таких связующих элементов. Опять-таки, почти все в Европе знают, что русские играют хорошо в шахматы. Так получилось у меня тоже, в общем-то. Первое знакомство с Германией получилось с помощью шахмат. Uh -huh. У меня не было знания немецкого языка как такового. Но я немного играл в шахматы, потому что я закончил школу шахмат во Дворце пионеров когда-то. Играл в Михайловском саду, естественно. И вот шахматы, это готовится уже одно шоу, будет живые шахматы на Шеллер-плац. Это перед старым замком в Штутгарте. Общем -то. То есть живые шахматы, если я правильно понимаю, это, соответственно, люди, какие-то там актеры, одетые... Дети так. будут одеты в костюмы, так. и два... Победителя, скажем так, нашего дружественного турнира, который задумывается. То есть приедут дети из Петербурга, из Петергофа в частности, будут играть с шахматистами Штутгарта. Молодыми, а, шахматистами. Молодыми. Шахматистами. Это все, Ну, дети в Германии считаются до 26 лет. 30? да, там Это юноши и девушки, у них считается молодежь. Поэтому, в принципе, с возрастом вопрос открытый. Но мы урезали сами до 16-17 лет, uh -huh. чтобы исходить из наших... И вот победители, значит, вот они вдвоем, получается, там выходят... Они будут играть говоря, на балконе Радхаус, это по нашему исполком. Uh -huh. И они будут, значит, играть партию, которая будет транслироваться на два больших экрана, может, на три. В общем, тут задумка доктора Осберга, это руководитель департамента культуры города Штутгарта. Uh -huh он тоже любит шахматы, и он поддержал в общем-то наш, пер... практически первый чиновник, который нас поддержал. И вот шахматы будут показывать, как мы можем играть в шахматы, и это должно быть красиво. Ну, я могу себе представить, так вот, вообразим, площадь, да, разлинованная под шахматную доску, стоят фигуры, то есть люди, и с балкона, там, с помощью, видимо, какого-то там громкоговорителя идет команда Е2, Е4, и человек, значит, пошел. Веселее представить, что будет, когда там должен один одна фигура съесть другую, да, то есть там, ну, главное, да. чтобы без драки только обошлось. Хорошо, мы продолжаем разговор о том, как э, наши соотечественники в Германии продвигают, пропагандируют нашу же русскую культуру там для европейцев и смотрим еще один небольшой видеофрагмент. Александр Райхрудель, глава фонда поддержки русскоязычных соотечественников в Германии, сегодня в нашей студии. Мы говорим о том, как нашу российскую культуру продвигают в Германии и насколько это легко или не очень. Саш, это что мы посмотрели за фрагмент? Сейчас был фрагмент выступления ансамбля «Северное сияние». Это студенты и преподаватели института Герцена нашего. И они, естественно, представляют искусство народов Севера. То есть мы, в общем-то, таким образом представляем широкая страна родная, и народы Севера, это экзотично, чтобы они не путали, что мы только вот можем Косоворотка, Балалайка, есть еще другие народы, их очень много. Вот у нас будет каждый год представление разных народов. И действительно мы получили поддержку правительства Адыгеи, Краснодарского края. Это, это все в плане. Ну, я так еще, насколько знаю, ребята вообще с вашей помощью немножко так и по Европе поездили, рассказывая, что вот действительно есть такое понятие, как культура российская, она не, многогранна, необъятна. И... Да, в частности, ансамбль Северного Сияния, они участвовали в уроках толерантности в Италии. Они имели большой фурор в Венеции, в частности. Вот они, да с придет к нам и мы проведем кроме концерта, выступление будет сделан такой как бы открытый урок урок толерантности А что вот этот урок толерантности в Италии? Как он вообще выглядел? На кого он был направлен? На обычных рас... так Совершенно... И чему их учили? Вот. им просто показывали несколько так же, номеров музыкальных и говорили о том, что люди могут проблемы же с языком почему взята классическая музыка и танцы? Потому что, как правило, у всех приезжающих туда, проблемы с немецким языком, мы говорим про mm -hmm. Германию. В Италии такие же проблемы, во Франции. Mm -hmm. Когда ты приезжаешь, ты не знаешь языка, тебя не понимают. Как правило, не хотят понимать. Особенно во Франции, в частности, там, если ты не говоришь по-французски, то с тобой <laughs> выписывают другой счет, немного подороже. Например, в Канах нам выписали, вместо там 20 евро поели мы вдвоем. Оно было 35, представил, предложено. хотя мы говорили по-немецки. Если говорили по-английски, было чуть дешевле. Но все в процессе общения. Понятно. Но если мы говорим о трудностях, то ну, неизбеженный мой вопрос. Вот вы выполняете очень такую важную, светлую миссию, рассказываете немцам, ну и в широком смысле слова европейцам, о российской культуре силами русскоязычных, русскоговорящих, в общем, соотечественников. А что, мне кажется, это далеко не всем должно что понравиться в Германии. Ну... Не то, что не понравится, но есть разные взгляды. Если, вот у меня была встреча с герцогиней фон Вюртемберг. Она mm -hmm. сама, в общем-то, скульптор, дизайнер, э, бывала несколько раз в России. Но на сегодняшний день мы пока не нашли взаимного понимания, скажем так, поддержки от герцогини фон Вюртемберг. Чтобы нам организовали под... с помощью именем э, какие-то мероприятия. Поэтому фестиваль носит такое нейтральное название без конкретного лица от Вюртенберга. Скорее всего, нас кто-то от, от фамилии Романовых поддерживает, российское дворянское собрание mm -hmm. выразило свою готовность нас поддержать. Э, в лице Православной Церкви, э, возможно, будет получено э, благословение епископа гер... берлинского германского. Ну вот пока. А ну, нет такого. Ну добра. да, но, то есть, все это понятно, потому что <сас> в их исконной сказать, немецкой земле на немеччине, немеччине. тут какие-то понаехали, значит, понаехали тут, да. эти русские вездесущие, и давай еще насаждать свою российскую культуру э, в самом сердце Германии, прикрываясь именем э, Романовых и Вертенбергов. Ну, вот как раз мы и хотим показать, откуда, в общем-то, у Вюртенбергов что взялось. Потому как, опять-таки, приданная Екатерин Павловна, дочери Павла I, первой королевы Вюртенберга, она привезла миллион золотом в качестве своего приданного, и с тех пор там появились немного денег. А, то есть у них, благодаря нам. Да. Вот, ну это тем более понятно, что не, не так это приятно признавать, да, что, в общем-то, казна Вюртенберга э, сказать, состоит из наших денег российских. Ну, в общем-то, солдат Вюртенберга в борьбе против Наполеона спасли русские казаки. И, конечно, великие русские княгини принесли с собой из России именно культуру и этикет благотворительности. Да, теперь мне понятно, почему не так радушно вас там принимают, потому что слишком многим обязаны жители э, вот, Германии, части ее Вертенберга, да, и деньги, и спасение от оккупации, и традиции благотворительности, воспитания, этикет. Э, теперь эта связь становится абсолютно понятной, и ну, дай Бог, чтобы так сказать, вам поменьше препонов чинили вот в этом деле, которым вы занимаетесь. Ну что же, посмотрим тогда еще один э, сюжет о том, э, как мы насаждаем русскую культуру, в хорошем смысле слова, э, для жителей Германии. Продолжается дневной водоворот на телеканале Вот у нас в гостях Александр Райхрудель, руководитель Фонда поддержки русскоязычных соотечественников Германии. И здесь он, специально приехав, в общем-то, в Россию из Германии, представляет проект ⁇ Диалог культур ⁇ Диалог культур Россия, Германия. И наши артисты, в основном молодые, да, молодые ребята, девчата с российской культурой, российской музыкой, традициями оперы, балета, различного там народного искусства, народного творчества в Германии рассказывают о том, что такое настоящая сейчас Россия. Да, реально. Так, это мы с вами посмотрели, что вам было. Это был сюжет в декабре, в канун рождественских праздников в Германии, в Штутгарт. Мы принимали оркестр гармонистов из Санкт-Петербурга, это музыкальная школа, которая, значит, оркестр гармоник, то есть это 24 музыканта молодых, талантливых и рудированных. Мы устроили несколько концертов. Сейчас и на вокзале в Штутгарте, и в лангер это на Бодензе. И они выступали у нас во время Сильвестрова бала. Кстати, потом выяснилось, что, оказывается, публика, там было немного людей, около двух тысяч человек, самых богатых в Штутгарте, они возмущались, что дети ушли быстро. Мы исполнили там максимум 20 минут, сколько нам выделили времени, и зрители были очень довольны. И вот, в частности, это как раз школа гармоники, Потому что мы брали за основу, что в Германии очень тоже популярный инструмент гармоника, аккордеон, паян тоже у них есть, и гармоника губная, что нам известно после определенных значит, событий прошлого века, в частности. Но мы показали именно искусство наших детей, как они могут играть. Ну здорово, на самом деле, действительно, то, что... Дети могут выступать, могут свое творчество показывать на широкую на аудиторию, могут открывать для себя Европу и открывать в Европе практически Россию да. и нашу культуру. Возвращаясь еще раз к тому вот судьбоносному, такому стержневому вопросу, который я задавал, как новым, может быть, еще неизвестным вам, молодым талантам, российским, питерским в частности, вот в этот проект, в этот диалог культур войти. Да, это мы, мы всем рады. Мы приглашаем э, для участия в будущих наших фестивалях. Это будет ежегодное мероприятие, крупное в году, один раз осенью. Два события будут в июле и в декабре, которые посвящены и православным праздникам мины Ольги и Катарины. Это православные праздники в июле и в декабре. И тоже все эти события, они связаны с музыкальными выступлениями. Соответственно, все желающие... Э, Оценивающие себя, что они готовы выступить на европейской сцене, могут отправить нам свои заявки. Мы это рассмотрим обязательно. И Решаем не я один. У нас есть специалисты, закончившие Московскую консерваторию, Ленинградскую, Новосибирскую школу, знаменитая. В частности, вот у нас в последнем фестивале участвовала значит, Наталья Прищепенко. Она вторая скрипка Европы, считается сейчас. Она от Новосибирской школы, в частности. Ну что же, вот этот проект и называется «Все это незнакомая Россия», да, вот этот проект? Это подпрограмма, угу. под потому что «Диалог культуры» — это как бы основной проект. Угу. Он интернационально название, но диалог и по-русски, и по-немецки, угу. и культуры, и также по-русски, по-немецки, понятно. А «Незнакомая Россия» в данном случае мы представляем искусство и творчество народов России. То есть есть малые народы, так называемые, но они все великие народы. Но они неизвестны. Поэтому мы взяли, допустим, искусство народов Сиера, uh -huh. ну, um, то, что мы смотрели. Да, то, взгляд. что было представлено. Мы приглашаем, естественно, сейчас в программе, в проекте выступление кавказских народов. Uh -huh. Будет предусмотрено тоже небольшой тур, может быть, 10-12 городов по Германии и кусок Франции, бывшая территория Германии. Ну, то есть вы такие популяризаторы серьезные. Ну что же, подходит уже к концу наша программа, остается подвести следующие итоги. У нас сегодня был в гостях Александр Райхрудель, президент Фонда поддержки русскоязычных соотечественников наших в Германии. И он со своими товарищами, с друзьями, с единомышленниками реализует очень интересный проект под названием «Диалог культур». «Диалог культур России, Германии». В рамках этого проекта молодые талантливые российские артисты, едут в Германию, где на сцене рассказывают о том, что такое современная Россия сейчас, да? что такое российская культура, э, языком, вот, языком творчества на интернациональном так сказать, таком вот языке без границ и барьеров. И все это двигается и будет двигаться, мы надеемся, в течение ближайших пяти лет, потому что финальная точка — 2013 год, юбилей Императорского дома Романовых. Который, конечно, в общем-то, нам этот юбилей близок, но, как горят со слезами, немножко на глазах. Увидимся.